Facebook запускает ряд инструментов для более удобных покупок в группах, в их числе новая вкладка «Shop», товарные рекомендации и шопинг стримы По данным компании, ежемесячно группы Facebook посещают 1,8 миллиарда пользователей. Основные нововведения Новая вкладка «Shop» позволит администраторам групп продвигать товары, связанные с темой сообщества. Товарные рекомендации Теперь когда пользователь будет спрашивать о каком-то товаре в группе, Facebook подскажет те товары, которые рекомендовали участники сообщества. В новом блоке «Recommended by» – часто упоминаемые в группах товары в новостной ленте. Facebook добавит в новостную ленту новый блок с популярными товарами, которые чаще всего упоминались в тех группах, где состоит пользователь. Шоппинг-стримы Facebook также начинает тестировать функционал «Live Shopping» для авторов, чтобы они могли сотрудничать с брендами и продвигать свои любимые товары. Функция «Community Replies» позволяет видеть и отвечать на вопросы людей, которые рассматривают покупку тех товаров, которые пользователь уже купил, и наоборот. Тем, кто покупает Facebook и Instagram, теперь также стали доступны отзывы с e-commerce сайтов. Когда пользователь помечает в своих постах в Instagram те компании, у которых он что-то покупал, они теперь могут добавлять сделанные им фото на странице с информацией о товарах. В результате другие покупатели смогут принимать более взвешенные решения о покупке. Также Facebook разрешил добавлять в рекламное объявление уточнение Новое поле появилось на уровне объявлений. В нем можно указать, например, информацию о доставке. Facebook затем автоматически скорректирует текст таким образом, чтобы повысить эффективность рекламы. Новая опция будет особенно полезна в праздничный период, когда компании проводят много акций и распродаж. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!